Приветствую, коллеги! Нам часто задают вопросы, насколько критичны те или иные ошибки при монтаже кровли из полимерных мембран. И сегодня мы покажем, как исправить их даже на готовой кровле. Одной из распространенных ошибок является x стык полотен мембраны. Эта критическая ошибка приводит к протечке, но устранить ее достаточно просто. Производим раскрой заплатки. Ее размер должен быть больше, на 50 мм, от места повреждения в каждую сторону. Углы заплатки должны быть скруглены. Место установки протираем от загрязнений очистителем Технониколь. Во время монтажа на поверхности мембраны может образовываться повреждение от сигареты или сварочной искры. Повреждение также легко устраняется. Если повреждение расположено около сварного шва, заплатка должна перекрывать сам шов. Принцип установки заплатки аналогичен предыдущему случаю. Еще один вариант усиления X-образных швов – это установка сборной полосы. Этот вариант является наиболее надежным, так как сварка производится автоматическим оборудованием. Делаем прихватки по всей длине полосы. Убираем загрязнение очистителем Технониколь. Запрещается наливать очиститель непосредственно на поверхность мембраны. Сначала его необходимо нанести на тряпку или ветошь. Выбираем параметры сварки, исходя из погодных условий и температуры окружающего воздуха. Обращайте внимание на значение питающего напряжения в сети для подключения автоматического сварочного оборудования. Если его недостаточно, подключайте аппарат непосредственно через стабилизатор. После каждой остановки автоматического оборудования важно подорвать начало и конец шва для качественного перехода на ручную сварку. Всегда обращайте внимание на этот момент при переходе с автомата на ручной фен. Все видимые углы скругляем. Торцы полосы привариваем вручную. Следующая распространенная ошибка ⁇ отсутствие температурного зазора между краевыми и рейками. Выкручиваем саморез, отгибаем рейку и обрезаем ее. Зазор должен составлять 3-5 мм. А на этом участке отсутствует разделение на ветровые зоны. В данном случае в качестве крепежного элемента используем полимерно-телескопический элемент и саморез по бетону диаметром 6,3 мм. Головка самореза сделана под торкс для лучшего момента закручивания. Для предварительной перфорации отверстия используем бур диаметром 5,5 мм. Бурим отверстие, далее вставляем заранее заготовленную крепежную пару полимерно-телескопический элемент и саморез по бетону. Особенностью данного самореза является возможность крепления в бетон без дополнительного анкерного элемента. Устанавливаем крепеж шагом согласно ветровому расчету. Даже на этапе, когда весь водоизоляционный ковер смонтирован, данную ошибку можно исправить. И завершающим этапом выполнения производим монтаж бандажных полос усиления. Нам часто задают вопрос про наличие застойных зон на кровлях из полимерных мембран. Небольшие лужи в местах перехода с основного уклона на контруклон являются допустимыми. В сегодняшнем видео мы показали типовые ошибки и способы их устранения. К сожалению, это не все ошибки, встречающиеся на кровлях. В следующем видео мы покажем другие. Традиционно вопросы и предложения пишите в комментариях по данным видео и присылайте нам на почту. До новых встреч на кровлях! Пока. Okay.